Всем привет! Меня зовут Елена Герасина, и сегодняшнее видео посвящено ошибкам, которые можно допускать при создании групп в мессенджерах. Сейчас сразу хочу сказать то, что я могу оставить это в форме монолога, как мы сейчас с вами общаемся, заглядывать в свою шпаргалку, о чем я буду говорить. В данный момент я решила использовать диалоговую форму и попросила своего мужа помочь мне в этом. Он окажется за кадром, он не будет заглядывать сюда, он просто будет голосом задавать мне вопросы, чтобы показать живой диалог. Итак, поехали. Всех приветствую. Да, действительно, о каких ошибках идет речь? Скажите, пожалуйста, Елена. О каких же ошибках идет речь? Спасибо, Александр, за ваш вопрос. И сейчас перечислю эти ошибки. Ну, Во-первых, это общение. Почему я подняла эту тему? Общение бывает разное. Общение бывает положительное, общение бывает отрицательное. Когда человек с удовольствием идет в общение, и когда это общение прерывается и ну, неприятно просто общаться. Наверное, такое вы испытывали в группах. Следующий момент, следующий критерий, это критика. Это следующая ошибка есть критика она ну, она неизменна это она сопутствует любому проекту и когда человек что-то делает естественно надо как-то корректировать но есть голимая критика и звездность людей которые делают эту критику а есть конструктивная критика когда человек слышит в свой адрес какую-то критику в отношении того что он сделал и слышит помощь тот человек который критикует и говорит а мог бы ты сделать вот так-то и так-то? То есть понимаете, да, вот этот ход мысли? Критика и положительный момент, что лучше улучшить, чтобы у человека было э, лучше видео, лучше, например, запись э, в его соцсетях, ну, чтобы это имело отклик. Согласитесь, то, что это будет гораздо полезнее. Следующий момент. Владелец... Какой-либо группы в мессенджере обычно ее создают для того, чтобы в этой группе общались, помогали друг другу, обменивались опытом. И всегда нужно задавать правила игры правила игры в этой группе. И как-то вот, ну знаете, что в закрепе можно оставить эти правила, чтобы по 10 раз люди не метались и не задавали одни и те же вопросы. То есть все вопросы, которые существуют э, в данном проекте и по, дан, по данной группе, э, обязательно в правила закрепим. Следующий момент. Э, владелец группы не всегда может быть на связи. Он просто также в этом закрепе может написать. Например, часы общения, часы вебинара, э, часы встреч будут такими-то. И тогда люди будут понимать. Когда ожидать ответа на свои вопросы? Потому что ну, бывают нелепые ситуации, когда начинает задалбливать человека, владельца группы, а, никчемными вопросами, потому что этих правил нет. Они не освещены. И а, следующий момент. А, также а, в разных проектах бывает много групп. И обязательно, когда человек, новичок приходит, ему должны давать перечень этот, этих групп и правила общения в этих группах. Если это не сопровождается, то получается дикий хаос. Человек не знает, куда идти, узнает об этих группах спустя 2-3 недели, а то и несколько месяцев, и получается какое-то недоразумение. То есть уважение к человеку и помощь ему в том как общаться в этих группах. Ну, вот такие вот шесть правил, которых бы хотелось, чтобы люди избегали и не допускали. Как-то так. Спасибо, Елена. Подскажите, пожалуйста, кому может быть полезна ваша информация? Это полезная информация будет для тех, кто ведет обучение, инфообучение, это коучам, тренерам, это тем, кто создает вебинары, марафоны. Для того, ну, потому что обязательно создаются группы, где идут постоянный поток общения. Вообще группы – это рост, это помощь, это тренировки, это они создаются для того, чтобы увеличивать способности человека. Как-то так. Спасибо. Скажите, почему вы подняли эту тему? С чем это связано? Я эту тему подняла в том случае, по той причине, вернее, потому что сама с этим столкнулась. Я очень много обучаюсь, мне нравится и обучаться, и это обучение в жизнь. И бывают такие моменты, что и бывают мертвые группы. Они существуют сами по себе, и ну, них, в них не присутствуют владельцев группы, который помогает людям двигаться и расти. Также нет правил групп, также существует неопределенная критика которые, ну, скажем так, не на рост способствуют, а на нежелание общения в таких группах. Поэтому этот, это видео я записываю для того, чтобы избегать эти ошибки. Когда ты избегаешь эти ошибки, ты помогаешь людям и заботишься о них. Ну, это мое видение. Оно родилось в связи с тем, что я сама теперь стала вести группы в своем проекте, в котором я участвую. И я вижу положительный исход. Когда ты заботишься о своих участниках группы, естественно, в этой группе царит мир, помощь и рост. Рост участников этой группы задумалась сама о том, что еще бы добавить по этому поводу. И еще хотела бы сказать, то, что в принципе люди объединяются в группы для того, чтобы э, быть успешными, так как э, в этом мире, э, этот мир двухтерминальный, обязательно должен кто-то, кто должен выслушать э, человека об его успехах, об его переживаниях и дать ему подтверждение в том, чтобы он рос, становился успешным и это помогает э, человеку э, становиться еще более способным. Ну вот такое вот видео, я записала об этом и э, сказала, что лучше избегать. Повторюсь, это общение, это критика. Это э, правила игры, это когда создатель объявляет о группах, сколько у него групп в данном проекте, и когда он объявляет регламент э, своего присутствия в этих группах. Как-то так. Большое спасибо, Елена. Теперь мне понятно, как вести группу, не допуская ошибки. Спасибо. спасибо александр за помощь итак я бы хотела еще добавить такой вот момент что следите за каналом будут полезняхи на разные темы я буду также освещать моменты своего проекта и буду давать полезности и ссылки вы можете, которыми вы можете воспользоваться и посмотреть то или иное события. Итак, подписывайтесь, ставьте лайк и всего доброго. Пока-пока!